Всем привет дорогие друзья! Сегодня в обзоре у нас Airdrop, который проходит на бирже Eobit. Здесь каждый день зарабатываю монету FastDollars, выполняя простые задания. Кто считает, что это скам, ничего не дадут, проходите мимо. Я участвую на этой бирже в каждом Airdrop и везде получал прибыль, без рефералов. В последнем Airdrop у меня вышло 21 тысяча рублей, это спустя 30 минут торгов. Тут уже на ваше усмотрение. Хотите участвовать и хотите нет. Итак, задание за регистрацию, соответственно, получаете один раз. А остальные выполняем каждый день. Депозит, трейд, своп, 10 дайсов. Об этом я снял отдельное видео, где выполнил за 2 минуты. Ссылка в описании. По фармингу то же самое. Есть отдельное видео, где рассказал и показал, как открывать, включать фарминг. Остальные задания по твиттеру. Разместить твит пост, фейсбук ВК не работает здесь ничего сложного нету читайте описание в каждом задании разместить видео youtube, тикток сейчас на тикток можно загружать видео которые длительность их составляет до 5 минут поэтому снимаем одно видео для youtube тикток и выкладываем сюда, отправляем ссылки на них моя реферальная ссылка будет в описании под видео кто с мобильных устройств сканируйте qr-код и проходите легкую регистрацию. Займет одну минуту. Никаких верификаций и подтверждений вашей личности здесь сделать не нужно. Все функции этой биржи доступны без КИС. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.